Приветствую вас на своем канале, очень много на просторах интернета красивых разных вязаных сердечек. Вот сегодня мне понравилось вот такое симметричное сердечко, оно как вы видите с разными размерами сторон, вот и вот такая вот зауженная, скажем так, Заостренная нижняя часть. Мне очень понравился такой вариант. Сегодня я вам хочу показать в увеличенном виде. То есть я буду вязать ниточкой в два сложения и побольше крючок. Если вы возьмете тоненькую хлопковую ниточку, то в принципе такое сердечко получается около 5-6 максимум сантиметров. Я же сделала, как вы видите, гораздо покрупнее. Наполнять такое сердечко можно абсолютно любым наполнителем. Это может быть, к примеру, как у меня холофабер, Это может быть какой-то синтепон, типух даже самая, в принципе, обычная вата, если у вас сердечко, к примеру, на брелочек, подойдет вполне. Вот, можете использовать какие-то различные остаточки, возможно, у вас, в принципе, сердечко принято вязать красным цветом, но, если честно, мне кажется, на мой взгляд, можно его вязать абсолютно любым на ваш вкус, и в итоге можно его, допустим, присоединить к фурнитуре на брелочек, и в итоге подарить вместо Валентиночки на предстоящий день Святого Валентина. Кому понравилось сердечко, лайкайте, кому интересно, приступаем к вязанию, запасайтесь хорошим настроением и терпением. Мы начинаем вязать. Начинаем мы с кольцами груми, обхватываем рабочей ниточкой указательный средний палец. Далее делаем закрепительную петлю, и у нас получилось а, движущее кольцо мигуруми. Если вы потянете за коротенький хвостик ниточку то кольцо начинает уменьшаться в размерах далее в это колечко мы набираем 6 столбиков без накида 1 столбик 2 столбик 3 4 5 и 6 далее придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем кольцо у нас получилось по кругу провязанных 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы добавим количество столбиков в 2 раза. То есть, в каждую петлю предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика без накида. Вводим крючок в первую петлю, набрасываем коротенький хвостик, ниточку и провязываем первый столбик сюда в петелечку и второй столбик то есть прибавление. В следующую петлю мы также делаем прибавление. Первый столбик и сюда же второй. Далее я бросаю вот этот коротенький хвостик ниточки и продолжаю в третью петлю делать 2 столбика без накида. В четвертую петлю 2 столбика, в пятую петлю 2 столбика и в шестую Последнюю петлю ряда провязываем 2 столбика. В конце второго ряда по кругу у нас провязано 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы будем чередовать, провязывая то столбик без накида, и в каждую вторую петлю ряда будем делать прибавление провязывать по 2 столбика без накида. Итак, в первую петлю столбик, во вторую петлю 2 столбика, в третью петлю столбик, в четвертую петлю 2 столбика. В пятую петлю столбик в шестую петлю 2 столбика далее в седьмую петлю столбик в восьмую 2 столбика в девятую петлю столбик в десятую два столбика и последний раз в одиннадцатую петлю столбик и в последнюю петлю 12 два столбика Сделали 6 прибавлений в ряду, и в конце третьего ряда у нас по кругу провязано 18 столбиков без накида. Далее я рекомендую вам взять либо ниточку контрастного цвета, либо вот эту нить, которая осталась у нас хвостик при наборочном, скажем так, крае, и э, подвинуть его в начало четвертого ряда, вот так, между первой и последней петлей ряда, то есть вытащить его. Далее мы отметили начало четвертого ряда. В четвертом ряду мы будем чередовать два раза по столбику и в каждую третью петлю ряда делать прибавление, провязывать по два столбика. То есть в первую петлю мы провязываем 1 столбик без накида, во вторую петлю второй столбик без накида и в третью петлю ряда делаем прибавление два столбика в одну петлю. Снова повторяем столбик в четвертую петлю, в пятую петлю столбик второй. И далее в шестую петлю делаем прибавление 2 столбика в одну петлю. Снова столбик, в следующую петлю столбик, а в каждую третью петлю ряда 2 столбика. И так еще чередуем 3 раза. Столбик 1, раз, столбик 2 и прибавление 2 столбика. в одну петлю. Столбик, столбик и 2 столбика прибавления. И последний, шестой раз, столбик раз, следующую петлю столбик два и прибавление 2 столбика в одну петлю. Далее рекомендую вам уже мы хвостик вот этот ниточки, мы его спрятали, то есть мы его закрепили благодаря тому, что провязали начальные столбики вместе э, с этим краешком. Вот этот краешек нам не нужен, мы его просто будем начало каждого ряда отмечать для того, чтобы не считать количество петель. Но для тех, кто начинает, я рекомендую все-таки считать каждый ряд. И в конце четвертого ряда, если вы считаете, должно у нас получиться 24 столбика, провязанных по кругу. В пятом ряду мы будем чередовать уже три раза по столбику и в каждую четвертую петлю ряда делать прибавление. И в конце у нас ряда должно получиться 30 столбиков. То есть в каждом ряду мы добавляем по 6 столбиков. Итак, начинаем провязывать первый столбик, следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий столбик а в четвертую петлю провязываем 2 столбика то есть делаем прибавление снова столбик 1 в следующую петлю столбик 2 в следующую петлю столбик 3 а над прибавлением предыдущего ряда если вы обратите внимание делаем прибавление в этом ряду то есть прибавление у нас делятся на сектора и очень четко видно что в каждом последующем ряду добавляется по одному столбику без накида между вот этими секторами прибавления. Снова столбик раз, второй столбик в следующую петлю, третий столбик в следующую петлю, а над прибавлением предыдущего ряда делаем прибавление. И так чередуем до конца ряда, до вот этой вот отметочки, ниточки. Три раза по столбику делаем и в каждую четвертую петлю провязываем 2 столбика. Далее переносим ниточку в начало шестого ряда, отмечаем начало шестого ряда. И начиная с шестого по девятый ряд, то есть шестой, седьмой, восьмой и девятый ряд, 4 ряда, нам нужно провязать по 30 столбиков в каждом ряду. То есть в каждую петельку провязываем по столбику в шестом седьмом восьмом и девятом ряду начинаем с первой петельки и провязываем если у вас начнет немножечко кружочек сужаться и казаться что он становится такой вот шапочка значит вы вяжете все правильно довязали 4 ряда и теперь ниточку вытаскиваем вот эту рабочую петлю сантиметров на 15 20 и отрезаем Далее берем, вытаскиваем вот этот хвостик ниточки. Он нам не нужен больше здесь. Я его завязала немножечко. Вот. У нас должно остаться вот такое вот шапочкообразное вязание э, с длинным хвостиком. Вот так. И теперь мы приступаем ко второй половинке сердечка, которое будет немножечко больше. При этом мы берем снова ту же ниточку, которую отрезали. Вот. Вот. И начинаем все заново с нашего кольца амигуруми. Обхватываем а, указательный и средний палец. Далее делаем закрепительную петлю. И точно так же набираем 6 столбиков без накида в кольцо. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем колечко за короткий хвостик. И в принципе будем делать все то же самое, что и делали э, на протяжении вывязывания первой части сердечка маленькой, будем ее называть, а сейчас будет немножечко в увеличенном виде. Стягиваем колечко до тех пор, чтобы не осталось вот здесь по центру дырочки. Теперь находим первую петельку и будем увеличивать снова количество столбиков в ряду в два раза и э, накладываем вот так коротенький хвостик на эту петлю и провязываем первый столбик без накида и сюда же второй столбик без накида далее в следующую петельку первый столбик и сюда же второй столбик и так все 6 петелек третий раз первый столбик сюда же второй столбик четвертый раз первый столбик сюда же второй пятый первый столбик и сюда же второй и шестой раз первый столбик сюда же второй. В конце второго ряда у нас по кругу провязано 12 столбиков. В третьем ряду мы с вами добавим еще 6 столбиков. чередуя провязывая то столбик, то прибавление 2 столбика, то столбик, то прибавление. Поэтому начинаем с первой петли, провязываем столбик, во вторую петлю прибавление 2 столбика, в третью петлю столбик, в четвертую петлю 2 столбика. Далее в пятую столбик в шестую прибавление. В седьмую петлю столбик, восьмую прибавление, два столбика. В девятую столбик в десятую прибавление. В одиннадцатый столбик, в двенадцатую петлю, последнюю петлю ряда, прибавление 2 столбика. В конце третьего ряда по кругу у нас 18 провязанных столбиков. Итак, мы ставим снова вот эту завязанную коротенькую ниточку в начало ряда, отмечаем начало следующего ряда. И в следующем ряду, мы в четвертом получается от начала будем чередовать столбик-столбик. То есть два раза по столбику и в каждую третью петлю будем делать прибавление, как мы с вами делали четвертый ряд вот в этой части. То есть столбик-столбик, прибавление. В следующем ряду мы будем чередовать уже три раза по столбику и в каждую четвертую петлю делать прибавление. И таким образом увеличивать точно так же, как мы увеличивали вот это донышко до вывязывания просто столбиков мы увеличивали до 30. То в этом донышке мы будем увеличивать на 1 ряд больше. То есть остановимся на шестом ряду провязывания 4 столбика, чередуя, и делать в каждую пятую петлю прибавление. Пока у нас не получится 36 столбиков. А так пока продолжаем увеличивать количество столбиков между прибавлениями. Сейчас мы будем провязывать 2 раза по столбику. В пятом ряду три раза по столбику чередовать с прибавлениями и в шестом ряду 4 столбика и чередовать с прибавлениями затем на седьмом ряду мы с вами остановимся Итак, в четвертом ряду прочередовали два столбика прибавления и в конце ряда у нас 24 провязанных столбика я точно так же как и в прошлый раз отрезаю вот этот хвостик коротенький ниточки он мне здесь не нужен я им буду отмечать начало каждого последующего ряда в пятом ряду я продолжаю чередовать уже 3 столбика и делать в каждую четвертую петлю прибавления. И снова у нас получается прибавление делается над прибавлениями в предыдущем ряду, но увеличивается количество столбиков между прибавлениями. Если вы посмотрите на свое вязание, то четко видно, вот оно прибавление, вот ряд прибавления, вот, вот и вот. То есть их всего шесть раз делается. 6 как бы таких вот ячеек получается. И все, 3 столбика чередуем с прибавлениями. И в следующем ряду 4 столбика чередуем с прибавлениями. Довязали 6 рядочков донышка, увеличили до 36 столбиков по кругу. Теперь переносим э, нашу ниточку в начало 7 ряда. И начиная с 7 по 11 ряд, то есть 5 рядочков, нам нужно провязать просто по столбику в каждую петельку, предыдущего ряда столбика то есть получается в седьмом ряду мы провяжем по столбику без накида в каждую петельку вот так вот до конца седьмого ряда 8 9 10 и одиннадцатый. И снова у нас вязание будет немножечко закругляться и диаметр второй условной шапочки второй части сердечка будет немного больше ровно на один ряд чем мы с вами провязали предыдущий вот здесь вот предыдущий краешек сердечко завершили мы провязывать э, до 11 ряда включительно 36 столбиков и теперь я предлагаю вам привытащить вот эту последнюю крайнюю петельку э, ниточку я пока убираю она мне не нужна и сейчас должны мы соединить две вот такие вот э, скажем половиночки вот такая между ними разница обратите внимание и я снова восстановила вот эту петельку, то есть я ввела крючок и вытащила петельку вместо того, чтобы была просто ниточка. Мне сейчас петелька показалась более будет удобнее для последующей работы. Я беру, поворачиваю большое полушарие передом э, внутренней стороны к себе. Смотрите, здесь вот идут петельки. Первая, вторая, третья после вот этой рабочей. Ниточки. я отчитываю третью петельку и ввожу в нее крючок вот таким вот образом далее нам нужно вот этой ниточкой хвостик, который мы оставляли 15 20 сантиметров я вам говорила нам нужно шить вместе детальки а, каким образом это сделать смотрите вот эта петелька третья должна совпадать с первой петлей после той, которую мы оставили при вытащенной с маленького полушария. То есть сейчас я беру, одеваю эту петлю обратно на крючок, затем ввожу третью петельку от большого полушария вот здесь вот с внутренней стороны и ближайшую полупетельку, ну вот даже можно петлю полностью, не полупетельку, Следующую по ходу вязания маленького полушария, то есть, вот таким вот образом, у меня получилось две внутренние стороны двух полушарий, и я провязываю столбики без накида вот таким вот образом: первый столбик, затем я вожу во вторую петельку, и здесь в следующую петлю, и провязываю второй столбик без накида, и в следующую третью петельку, и здесь третья петля по ходу. Провязала 3 столбика без накида далее хорошо затягиваю эту петлю на крючке и вытаскиваю сквозь нее рабочую ниточку затягиваю затем я ее отрезаю чтобы она мне не мешала и ставлю в начало ряда снова ниточку для того чтобы отметить начало первого ряда после вот этих сшивания и соединения двух половинок теперь мы находим первую петлю рабочую вот она у нас маленького полушария первая петелька после петель сшивания и начиная с нее отсчитываю 9 столбиков без накида и так первый столбик следующую петлю второй столбик следующую петлю третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой и девятый далее в десятую петлю я делаю два столбика без накида то есть прибавление Далее снова я получается, начинаю отчитывать 9 столбиков и в десятую петлю делаю прибавление. 2 столбика в каждую десятую петлю нам нужно провязать в этом ряду 6 раз. Первый раз мы уже связали с вами. Сейчас я отчитываю 9 столбиков 4, 5, 6, 7, 8, 9 и снова делаю прибавление в десятую петлю. Два столбика без накида провязываю в одну петельку. Снова отсчитываю 9 петель по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше я не трогаю следующую петельку. Они у нас петли сшивания. С другой стороны полушария 8, 9, и в 10-ю петлю делаю прибавление 2 столбика. Первый столбик и сюда же второй столбик. И продолжаю по большому полушарию идти снова 9 столбиков в 10-ю прибавление. 9 столбиков в 10 прибавление. Три раза мы с вами сделали, еще три раза остается вам сделать прибавление. Пока не дойдете до вот этой ниточки, где мы отметили начало-конец ряда. Итак, после прибавления отсчитываем снова 9 столбиков. Один, второй, третий и так далее. И делаем прибавление. Дошли до конца первого ряда после соединения. В следующем ряду мы провяжем наши столбики, образовавшиеся теперь на 6 столбиков больше, чем при соединении. То есть сейчас по кругу на 66 столбиков мы провязываем второй ряд просто по столбику в каждую петлю. Начинаем вот здесь вот с самого-самого уголочка. Начальный столбик провязывать и в каждую последующую петлю провязываем по одному столбику 66 раз. Далее в третьем ряду отмечаем начало ряда и провязываем, отчитывая 30 столбиков без накида от начала ряда. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый и еще десять столбиков. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. И мы оказались по центру между первым полушарием и вторым. Вот эти полушария мы будем уже а, между ними сначала, скажем так, вот здесь вот, и в конце первого полушария, и в начале, и в конце второго полушария, то есть между... Получается, сердечками будем делать убавление. 30 столбиков провязали, теперь будем делать убавление. Как делается убавление? Смотрите: берется только лишь передние полупетли следующих двух петель или следующих двух столбиков вот таким вот образом мы нанизали. И такой же вяжется столбик без накида. Вот так. Захватывается рабочая нить, и сквозь 2 полупетельки пропускается рабочая нить. Сделали убавление, теперь провязываем 32 столбика без накида и вот здесь делаем убавление я сейчас отсчитывать 32 столбика вслух не буду я просто провязываю и встречаемся с вами через 32 столбика отчитали 32 столбика и до конца ряда у нас остается две петельки мы захватываем только лишь за передние полупетли двух петель и провязываем столбик без накида таким образом мы делаем убавление и совмещаем из двух столбиков делая один вот маркер наш ниточку переносим в начало следующего ряда. Мы убавили в этом ряду 2 петли, соответственно 64 столбика провязанных по кругу. В четвертом ряду мы с вами прочередуем, провязывая 30 столбиков и делая каждый 31-32 столбик ряда, провязывать будем вместе. То есть делаем снова 2 убавления, но через 30 столбиков 2 раза. Итак, отсчитываем, 1-2. 3, 4 и так далее столбик и затем сделаем убавление. Пока провязываем 30 столбиков без накида. 30 столбиков провязаны и теперь 31 и 32 полупетельку захватываем столбиков только лишь. Верхние вот эти полупетли и провязываем столбик без накида, то есть 30 столбиков провязали, сделали убавление. Теперь со следующего столбика снова от, отсчитываем 30 столбиков, и в конце ряда на двух последних петлях сделаем убавление. Убавление делаем точно так же, захватывая передние полупетельки двух следующих столбиков и провязываем столбик без накида за только лишь передние полупетли, далее следующий ряд 6 по Пятый по счету мы провязываем точно так же, отсчитывая 30 столбиков без накида, затем сделаем убавление, и следующее убавление мы сделаем через 28 столбиков. То есть, Сейчас начиная. Вот с первой петли, мы отсчитываем точно так же 30 столбиков без накида в каждую петельку по столбику. Убавление делаем снова за передние полупетельки двух столбиков последующих и провязываем столбик. Без накида за две передние полупетельки. Теперь отсчитываем 28 столбиков без накида и снова сделаем убавление, тем самым убавив 2 столбика в этом ряду, и в конце получается 5 ряда от ряда соединения у нас получится по кругу 60 провязанных столбиков вместе с убавлениями. Провязали 28 столбиков и снова за 2 передние полупетельки, 2 последних столбика ряда захватываем и провязываем убавление столбик без накида за две передние полупетельки а у нас по кругу 60 столбиков и теперь в шестом ряду мы снова переносим ниточку и начинается ряд с убавления то есть мы сейчас в начале ряда сразу же делаем убавление за две передние полупетельки первую вторую петлю захватываем и провязываем столбик без накида Далее отсчитываем 26 столбиков без накида и снова сделаем убавление, начиная со следующей петли отсчитываем первый, второй столбик и так далее 26. Отсчитали 26 столбиков и делаем убавление снова за две передние полупетельки делаем убавление столбик без накида и повторим еще раз делая убавление 26 столбиков убавления, то есть сейчас мы начинаем с убавления. Как закончили, получается, первую часть, так и начинаем вторую часть. Два ряда убавления у нас будет. Далее отчитываем 26 столбиков. И в конце ряда мы также сделаем второе убавление. С другой стороны 26 столбиков или четвертое убавление в этом ряду. В конце шестого ряда также делаем убавление на двух последних полупетельках ряда мы провязываем столбик без накида. В конце этого шестого ряда у нас по кругу 56 провязанных столбиков без накида. Теперь седьмой ряд мы просто провяжем эти 56 столбиков по кругу, начиная с первой петельки. Хотите, можете отметить начало ряда, как мы всегда это делаем ниточкой. Хотите, можете отсчитывать просто 56 столбиков. Я, пожалуй, отмечу, я не люблю путаться, поэтому... Вот первая петля, первый столбик, далее и так далее, без каких-либо убавлений и изменений. 56 раз. Переносим ниточку в начало восьмого ряда. В восьмом ряду мы будем чередовать делая убавление. Затем провяжем 24 столбика и снова сделаем убавление. И так два раза. Убавим снова 4 петельки или 4 столбика в ряду итак начинаем ряд с убавления поэтому заводим снова за две передние полупетельки первой и второй петли рядом и провязываем столбик без накида далее нам нужно отсчитать 24 столбика провязывая их столбиками без накида и затем снова сделаем убавление 24 столбика провязанных далее делаем убавление захватывая Следующие 2 полупетельки передние провязываем столбик без накида за 2 петельки, совмещая в одну. Сделали убавление и теперь еще раз нам нужно повторить все то же самое. Убавление 24 столбика и убавление в конце ряда. Поэтому начинаем мы с убавления, то есть у нас получается 2 убавления подряд идут. И далее снова 24 столбика отчитываем со следующей петли. В конце ряда делаем убавление захватываем снова за передние полупетельки 2 петли следующие оставшиеся в конце ряда и провязываем столбик без накида в конце восьмого ряда у нас осталось 52 столбика по кругу поэтому в начале девятого ряда отмечаем ниточкой и провязываем просто эти 52 столбика по кругу то есть в каждую петельку по столбику столбику 52 раза находим первую петлю провязываем столбик вторую и так далее В 10 ряду мы продолжаем делать убавление убавление мы будем чередовать с 20 двумя столбиками без накида в начале ряда мы делаем как и прежде убавление захватываем столбик без накида за передние две полупетли ряда Далее отсчитываем 22 столбика без накида. И провязываем снова убавление. После убавления отсчитываем первый столбик, второй столбик. Всего чтобы получилось 22. 22 столбика провязали. Теперь делаем убавление. Снова за передние полупетельки 2 столбика провязываем вместе столбиком без накида. И еще раз точно так же нам нужно сделать убавление сразу же. Это получается в середине вязания 2 убавления подряд. Затем отсчитываем 22 столбика снова. И в конце этого ряда мы сделаем еще четвертое убавление, тем самым убавив 4 раза по столбику. И в конце, получается, 10 ряда у нас должно остаться 48 столбиков, провязанных по кругу вместе с убавлениями. В конце ряда делаем убавление. Снова провязываем столбик без накида за передние, только лишь полупетельки, оставшиеся двух столбиков. И оставшиеся теперь по кругу провязанные 48 столбиков в одиннадцатом ряду мы просто провяжем каждую петельку по одному столбику 48 раз, отмечаем начало ряда и провязываем 48 столбиков. В двенадцатом ряду мы чередуем убавление 20 столбиков убавления и так два раза снова убавим мы 4 столбика в этом ряду вот поэтому ряд начинаем мы с убавления две передние полупетельки захватываем и совмещаем их одним столбиком без накида далее отсчитываем 20 столбиков и после них делаем сразу же убавление Провязали 20 столбиков, делаем убавление, за 2 передние полупетельки провязываем столбик без накида. Далее снова мы делаем, начиная с убавления, повторяем убавление 20 столбиков и убавление в конце ряда. В конце 12 ряда делаем убавление и у нас остается провязанных 44 столбика по кругу и теперь мы эти 44 столбика в 13 ряду просто провяжем без изменения в каждую петельку по одному столбику 44 раза в 14 ряду мы про чередуем убавление 18 столбиков убавления два раза и у нас останется в 15 ряду провязать 40 столбиков по кругу в 16 ряду мы чередуем убавление 16 столбиков убавления и так два раза в итоге в семнадцатом ряду у нас будет по кругу 36 столбиков без накида. В 18 ряду мы чередуем убавление 14 столбиков убавления и так 2 раза. И тогда в 19 ряду у нас останется провязать 32 столбика без накида. В 20 ряду мы провяжем убавление 12 столбиков убавления и так 2 раза. Тем самым в 21 ряду мы получим всего 28 столбиков по кругу предлагаю вам с 21 ряда начать постепенно наполнять а, ваше сердечко потому что с последующим рядом отверстие у нас будет закрываться и вам будет трудно добраться вот до вот этих мест поэтому я предлагаю вам наполнять а, насколько вы скажем сможете чтобы вам удобно было вязать придав аккуратную красивую форму сердечку, и с 22 ряда мы продолжаем делать убавление, чередуя убавление 10 столбиков, убавление и так 2 раза. В 23 ряду у вас должно получиться при провязывании 23 ряда 24 столбика без накида. И так мы продолжаем, делать ряд с убавлениями, ряд просто столбиков, ряд с убавлениями, ряд просто столбиков. В 24 ряду мы чередуем убавление 8 столбиков, убавление 2 раза. И в итоге в 25 ряду мы имеем 20 столбиков без накида. Итак, чередуем убавление 8 столбиков убавления. В 26 ряду мы чередуем убавление 6 столбиков убавления 2 раза. И затем в 27 ряду провязываем 16 столбиков без накида. В 28 ряду мы чередуем убавление 4 столбика убавления. И так 2 раза. В 29 ряду мы получим всего 12 столбиков. Итак, в 28 ряду убавление 4 столбика убавления. В 30 ряду мы прочередуем убавление 2 столбика убавления 2 раза. В 31 ряду у нас останется провязать 8 столбиков по кругу. После 31 ряда мы наполняем по максимуму э, вот это отверстие уголка сердечка. И теперь делаем 4 подряд убавления. То есть мы захватываем только лишь, как всегда, передние полупетельки. Это будет сейчас сделать достаточно сложно. Вы можете взять крючок потоньше, если у вас э, совсем не получается захватить. Вот. Но мы делаем подряд 4 убавления. Итак, вот первое убавление, провязали столбик без накида за 2 полупетельки, второе убавление, провязали столбик без накида за 2 полупетельки, третье и последнее, четвертое. У нас было всего 8 столбиков, соответственно 4 раза по убавлению. И все. Теперь нам остается лишь только отрезать ниточку, вдеть ее в иголочку и стянуть вот это отверстие, чтобы оно было максимально закрытое и чтобы наш наполнитель не вытаскивался оттуда. Вдели ниточку в иголочку и теперь поочередно вот такими стежками мелкими мы переходим и стягиваем петли за передние полупетли через одну Теперь затягиваем хорошо, можете еще раз пропустить, вот, и вот этот хвостик вы можете крючком, либо же снова я вдену в иголочку и пропустить сквозь сердечко где-то в центре, то есть, чтобы его спрятать, максимально нужно аккуратненько это сделать и желательно воспользоваться иглой потоньше и по длине для того, чтобы нигде не зацепить, скажем, ни себя, ни вязание. Вот таким вот образом. И хорошо-хорошо, мелкими шажками мы протаскиваем аккуратненько иголочку. Можете воспользоваться э, плоскогубцами, если совсем все туго, вот как у меня в данном случае. Но я сейчас постараюсь туда-обратно попродевать, и вот у меня получается уже вытащить. Вот, все Теперь мы аккуратненько можем крючочек продеть вовнутрь и протащить наполнитель немножко ближе к вот этому уголочку, чтобы максимально все у вас было заполнено. Вот, все, продели мы наполнитель в уголок и теперь отрезаю я вот эту ниточку, она у нас уже зафиксирована, так как я еле ее продела вовнутрь. То значит здесь все максимально туго вот все в итоге получилось у нас вот такое сердечко благодаря тому что я его вязала в две нити толстым крючком оно у меня получилось в размер с мою ладонь вот соответственно если вы вязали ниточкой потоньше какой-то допустим хлопковой или акриловой то у вас получится размер сердечка поменьше и получится оно гораздо мягче вот, ну, в принципе, у меня получилось как мягкая игрушка, то есть напол наполнение я не слишком забивала и получилось достаточно аккуратно. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось, конечно же, не забудьте лайкнуть, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всех с наступающим днем Святого Валентина, всех влюбленных, счастья вам и любви, ровных петелек, пока-пока!